Здравствуйте уважаемые зрители, подписчики канала Как говорится, не только одной работой мы живы Есть у нас еще и удовольствия, такие как рыбалка, лодки, моторы Ну и другие разные <coughs> интересности И сегодняшнее видео будет посвящено одному из таких удовольствий Пришло нам с города на Неве неведомое чудо, посылка которую мы сейчас будем распаковывать. Естественно, вам все это покажем. Увидите, что там. Для нас это интересная новая вещь. Кто-то уже такой давно пользуется. В общем, смотрите. Видео, наверное, будет называться Обезьяна с гранатой, потому что такой штуки у нас не было. Мы ее будем изучать. Новинки все-таки, как говорится, не рынка, но новинки в наших руках. Смотрите, когда -да дам скрытие, господа. Все в реал-тайм, так сказать. У кого-то, конечно, есть такая штука. Я уже повторяюсь. Но у нас это будет такого масштаба первая вещица еще не вскрывали Вот так. И что ты, что тут у нас имеется? Аппарат Garmin Striker Plus 9 Side View плюс трансдюсер. То есть с датчиком полный комплект, полный фарш. Ну что, продолжаем разговор. Сегодня, наверное, снимем только анбоксинг, а потом уже все остальное. Значит, сам прибор в комплекте. Да, с чехольчиком с крышечкой крышечку снимай с другой на стороны вот что значит первый раз Во. вот она девяточка все, можно сказать первый опыт сняли пленочку ну выглядит шикарно идеально классный размер все-таки девятка это девятка до этого у нас были четверки пятерки разных фирм ну опять же это не реклама ни в коем случае сейчас с этим ютубом с этими правилами не знаешь что говорить вообще ничто произносить никакие фразы нельзя вот, сейчас покажем вам комплектик. Вот то, что из коробки достаем. Что входит в его комплект. Ну, аппарат, да, это не новинка. Там 19-20 года, конечно, уже там видео полно. Но, но, но. Сейчас будем по отдельности все, наверное, показывать. Итак, друзья, в комплект значит входит сам прибор. Девяточка. Держатель для этого прибора. Крепление для датчика, здесь раз, потом площадочка, еще куча всяких фиксаторов, это крепление самого прибора к данной скобе, вот крепление на транец лодки, также провод от датчика к прибору, это фиксатор данного провода, сам датчик, это 52-й, то есть, ну, нормальный хороший датчик. Ну, собственно говоря, провод питания и инструкция, и монтажный, монтажный, монтажный, как его назвать-то? Монтажная схема. Отдельно дозаказывали и допокупали. Даже не знаю, что тут лежит. Не я заказывал. Должен лежать еще один кронштейн для эхолота, для датчика. А, здесь нет. Здесь лежит поворотная площадка для крепления. Вот такая площадка. То есть этой стороной квадратной мы ее крепим к ящику или к лавке, или там куда угодно, на какую-то панель. А вот сюда сверху ставится уже данная скоба. Ну и все это дело поворачивается и вращается и все это очень удобно. Ну и также крепеж-фиксатор для кабеля. Вот, вроде все. Сейчас будем его подключать, включать и смотреть первые картинки тестовые. Вот одна из заказанных дополнительных плюшек это фиксатор кабеля. Служит для чего? Чтобы вы не по одному выдергивали. Опять же, кто выдергивает, если у вас не стационарно прибор стоит, а стоит на ящике, где-то в ПВХ-шке. И вы башку саму снимаете вот эту, а ящик остается в лодке. То есть такой специальный крепеж, который сразу три вот этих вот провода, вот так вот с двух сторон между собой, объединяет. Вот так вот зажимается. И все. И вы одним движением извлекаете сразу три разъемчика. И плюс к этой штуке есть еще вот такая заглушка. Вот после того как вы извлекли, чтобы разъем у вас там не попадала в них влага, вы их закрываете вот этой заглушкой. Все. И у вас остается, то есть башка отдельно, три кабеля вместе, они не путаются. Также отдельно одним разъемом получается извлекаются. Сейчас, естественно, мы это все дело соберем. Ну и там уже дальше покажем, как оно втыкается, вытыкается. Так, пока там идет установка крепежа, хочу снять еще вот такую вот штуку. Здесь вода, ребят, тут ни водкой, ни спут. Тоже самодельный крепеж. Кронштейн. Сделан при помощи обычного сверлильного станочка. Пары фрез и разных алюминиевых профилей купленных в Леруа и Струпцина. Конструкция предельно проста. Направляющая для дверей, для раздвижных внутрь вставлен П-образный профиль, и в этот П-образный профиль вставлен квадратный профиль. Вот. все это сделано для того, чтобы там плотничком все сидело и ходило. Вот. также в этом профиле в П-образном и в профиле для двери с двух сторон были сделаны при помощи фрезера пазы, вот, а в квадратном профиле внутри просто просверлены два отверстия, в которые вставлены болты. собственно говоря, все. здесь также вставлена струбцина, просто не зажата ничего, она туда плотно входит и довольно-таки неплохо держится со всех сторон проверяли тестировали единственно осталось сюда прикрепить датчик вот вот этот вот ход составляет 10 сантиметров так что как- то так подойдет под любой транец также в магазинчике был приобретен ящик на который собственно говоря примерно вот так ну или вот так вот, будет устанавливаться данный поворотный данный поворотный фиксатор. Я немножко заговариваюсь, извините. Вот, на который уже будет устанавливаться само крепление для прибора. Ну и внутри, естественно, будет находиться аккумулятор, все провода, ну и сам прибор потом будет убираться тоже туда же. Также вот на этой, на передней панельке, вот сейчас покажу вам, будет панель из четырех приборчиков, вольтметр, прикуриватель, зарядка для мобильных телефонов USB вот. и выключатель. Вот пока такие планы. Вот собрали мы конструкцию. Здесь значит заглушки, здесь крепеж. Сейчас покажем, как это все дело. Работает. Берем, да, стрелочка для особо одаренных и вставляем. Все. То есть, если вам нужно отключить, вот у вас ящик, да, выходит этот кабель, вы подключили, ящик в лодке стоит, э -э, башку вам надо снять. Башку сняли одним движением, как один разъем выдернули, все, одели заглушку сюда, это у вас болтается на ящике, башку забрали домой вот офигенная штука вот такая так сейчас мы наверное не знаю к чему приступим дальше может быть сделаем вот этот крепеж поставим поставим сам прибор ну и естественно и надо же его включить сегодня обязательно без этого никак такой бардачина на столе продолжаем делаем вкладочки в ящик из детских ковриков с спененный полиэтилен или как они там правильно называются вот. и эва, его да и на эти коврики потом встанет все-таки квадратный аккумулятор думали такие вот взять два продолговатые ну, решили поставить квадратный и в общем получается сверху на него ложится сам прибор и все идеально здесь элементарно помещается о Аккумулятор на месте. Работа у нас кипит полным ходом. За фокусом я уже практически не слежу. Эйфория. 26 марта мы стартуем в Астрахань. И хотим все-таки все вот это дело уже опробовать. Опробовать в лодке. Давайте я вам покажу немножко покрупнее данный Фиксатор. Это самодельная штука. Сделана она на 3D принтере. Удобство колоссальное. Не надо все это по отдельности вытаскивать. Резиночки эти. Да, может быть кому-то это и нафиг не надо. Но нам это очень-очень понравилось. И это очень-очень удобно. Ну что, ребят, поставили мы. Мучились-мучились. Наконец-домучились. Поставили мы вот так вот наш аппаратик. Это все пристрелочное, временное. Подводим провода и первый запуск. Естественно, за первый запуск мы выпьем томатного сока. Ну, настал момент первого запуска. Снимаем крышечку. Нам сказали, что нам его настроили уже. Ну. Там язык и так далее. Вот, поэтому посмотрим, как он запустится. Давай, нажимай, Леха. Первый запуск, ребята. Нашей радости нет предела. Да, язык настроен. Язык уже настроен. Ну, поздравляю вас, Алексей, с первым запуском. Надеюсь, это будет все у нас работать у вас, точнее, долго и счастливо. Испытаем мы это уже 27-28 марта на воде. Наверное, на этом мы сегодняшнее видео закончим. Будем сейчас пить томатный сок, отмечать. Вот. А потом продолжение уже ящик и все остальное. Будем монтировать вот эту вот панельку. Куда-то, наверное, сюда или куда. Еще неизвестно. Здесь у нас будет, я уже говорил, USB. Разъемчик, вольтметр будет, будет выключатель и будет зарядка 12-вольтовая, прикуриватель. В общем, прикуриватель, USB-шка, выключатель и вольтметр. Вот, то есть, работа, в принципе, нам еще много предстоит. Еще должны нам приехать скоро формы для отливки грузил-проходимцев свинцовых. Ну, их, наверное, эту отливку смысла нету снимать, потому что ну потому что нету свинец долей тысячи видео уже вот но в общем мы с вами поделились своей радостью по поводу настроек если кому-то интересно видео есть уже тысячи этих видео но если кому-то интересно по поводу настроек этого прибора можете писать комментарии оставлять и мы тогда снимем отдельно дополнительное видео вот. но опять же мы новички с этим аппаратом. Как мы его будем настраивать? Мы его будем настраивать так же, как ну, люди, которые не знают да, первый раз. Вот, получается, будем вместе с вами. Со всеми ошибками, со всеми недочетами. В общем, оставайтесь на канале. Если интересно, пишите, ставьте лайки, пишите комментарии, отзывы. На сегодня все. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы и до новых встреч.